Сегодня третий день, приехали мы посмотреть на Туимский провал Все легко находится по навигатору, мы по дубль -Гису едем Поднялись сначала на верхнюю сейчас точку, зайдем посмотрим, а потом там снизу можно, говорят, посмотреть Сейчас узнаем цену, сколько с человека Ну как бы люди приезжают, погодка у нас сегодня что-то маленько подпортилась, но ну, ничего, на завтра опять прогноз вроде хороший Сколько? Два. Все, держите, угу. пожалуйста. Билетик действует один раз на вход, один угу. раз на выход. Прикладываете, фиксируете зеленый. Загорается, проходите. Угу. На выход так же. Спасибо! Спасибо! Спасибо! Взрослый проходите. Да. Угу. Взрослый проходите. Здравствуйте, проходите. Также лавка с сувенирами. Кто это там? Мишка, Гималайский, да? Ну да, по-моему, они тоже. Жизнь удалась, да? Смотри. Так жалко их этих всех. Как же вы мне все надоели, да? Пошли, Сань. Ну вот там, и туда, и туда, везде сходим, да, смотровая на пике горы, 300 метров, высота до воды 120, смотровая, шаг в бездну, 220 метров, основа в 21-м, туалет, центральная смотровая, парка Атуемский провал, 50 метров. Ладно, пойдем сейчас, получается, на самый дальний, сходим, да? Не снимайте меня, я вам не давал разрешения. Дикошарые люди. А Ладно, Пойдем. Высота здесь такая прям... Что-то с саниной воняет. Там туалет, он, видите? Смотрите, смотровая на пике. 260 метров. Красота какая. А. Высота, красота. Лепота. Короче, высоко, красиво, но я бы ни за что не прыгнул Нафиг надо Слышали, да? Добывали подземным способом медь, вольфрам, молибден Хотели сравнять, а получилось как всегда Все провалилось туда, так и бросили Ну, вид как бы красивый, да? Знаете, меня не это больше впечатлило, а вот. Горы. Оттуда так тайгой пахнет прям. Лесом хвойным. Сейчас, сейчас, с той стороны на смотровую сходим. Там внизу кто-то лазит, смотрите. Угу. Это они, видать, там это прошли по этим пещерам, да? А там экскурсию делают. А где стеклянный купол? Ты, Вон не купол, а площадка. Вон она, видишь, стеклянная. Как его потом поднимают. Веревкой. Вот этот вот штырь, видишь, торчит. Вот У -у -у. через нее поднимает. Вот на стекован гости. Добывали здесь медь, вольфрам, молибден. Папа, посади меня. Сейчас. Посади, посади. Сейчас. пойдем туда, входим. Полный похер на туристов. Деньги заплати, еще слушай эту музыку. После часов работы делайте тут, что хотите, хоть всю ночь. Нам это надо тоже слушать. Тарахтение этого генератора, сварки до да болгарки. Они здесь получается даже еще не успели вот эту фигню обгородить, чтобы люди не подходили. В прошлом году они, дать, организовали все это, загородили к чертовой матери. В двадцать первом году. Очень предприимчивые. До этого, дать, бесплатно было, а сейчас все лихо организовали, загородили. До ходу доделывают. Сейчас еще раз насладимся высотой со смотровой площадки. А отсюда почему-то не такой вид, да? Что, прыгать собрались? Да, люди хотят а, пощекотать а, сувениру не Чуть-чуть страшно, я же тебя держу. Нет. Еще один отчаянный смельчак. Там уже подготовили парня. Проинструктируют сейчас. Вон, Варя, смотри, полетел. Легкий пауза, пошли все. А Ань, пойдем. Этот молча прыгнул. Ага, я думала, ему сердцем Пошли. Вообще обалдеть, а страх Божий. А. Первый мужик оттуда как полетел. Все, посмотрели. Все три смотровые площадки обошли. честно говоря, я чуть не впечатлен. Ну, провал провал. Первый человек прыгнул. Реальный человек, который приехал сюда. второй, по-моему, подсадная утка. Потому что он до того профессионально так прыгнул. Ни крика, ничего не было. Туристов привлечь. Обычно, знаете, человек, который первый раз вот в такую яму прыгает, да, там вопли будут. О, Люся, Люся, иди ко мне. Люся, какая собака. А вас что, пропустили с собакой? А чё, не пускаются? Не знаю. <смех> Это Люся, Варя. Собаку встретили корги. Люся. Ну все, короче, вот на сегодня у нас мероприятие закончено. Сейчас мы поедем опять на озеро и будем там купаться. Завтра посмотрим, придумаем. Есть одна задумка еще. Может быть. Ну опять же, не знаю. Обещать не буду. Короче, ладно, на сегодня все.